Приветствую вас, козирошки! Посмотрим сегодня, что же вам принесет ваш личный 2023 год. Вернее, лично для вас, что он принесет. Но ну, я построила карту на момент вхождения Солнца ваш знак Зодиака в этом году, это 21 декабря, около полуночи, и асцендент, первый дом, попал в знак Зодиака Девы. Это хорошо, поскольку Дева это родственная вам стихия, и она указывает на то, что вам будет важно, как вы будете выглядеть для окружающих в этом году. Вы будете заботиться о своей внешности, вы будете заботиться о том, что о вас будут думать другие, вы будете принимать в отношении себя такие правильные, рациональные, практичные решения, что также указывает положение, Меркурия в вашем знаке Зодиака в четвертом доме. Меркурий связан с мыслительной деятельностью и, в принципе, с любыми движениями. Положение его в четвертом доме указывает на то, что основной фокус вашего внимания будет находиться в вашей семье в сфере недвижимости, за всем, что связано лично с вами, с тем, что вас окружает наиболее близко, что является для вас наиболее дорогим и главным. Также то указательно то, что вряд ли, но большинство из вас захочет куда-то переехать. Уже, скорее всего, будут находиться в том месте, где вы находились на момент своего дня рождения. Сам по себе Меркурий находится в очень хорошем положении, рядышком с Венерой, имеет хорошие аспекты. Положение рядом с Венерой указывает на то, что ваша речь будет грациозна. Легко будет получить внимание со стороны окружения и, в общем-то, легко договориться и принимать любые важные для вас решения. Положение второго дома, отвечающего за ваши ресурсы, находится в весах управитель Венера, тоже в вашем четвертом доме. При всем при этом еще и образует шикарный аспект, сходящийся к урану в тельце. Телес для вас это тоже родная стихия, поскольку связан с землей. Ну, а откуда вы можете черпать свои ресурсы? Конечно, интересно здесь еще сочетание Венеры со звездой Вега. Вега дает творческие способности, художественные, поэтические способности. Поэтому, может быть, еще и от этого будет вам дохода, может быть, вы будете какие-то эти, ну, эти качества использовать для того, чтобы получать нужные для вас ресурсы. Также есть смысл обратить внимание на то, что эта звезда может давать тягу к удовольствиям, богемной жизни. Ну, в общем-то, постарайтесь все-таки держать себя в руках, хотя благодаря ей вы будете настолько очаровательны и настолько сможете внушать свои харизмы другим доверия, что особо сильно напрягаться не придется, и люди сами будут настроены к вам с желанием что-то для вас сделать еще вы знаете учитывая что положение узлов находится на оси 2 и 8 дом второй дом это ваши собственные ресурсы а 8 это заемные это ресурсы ваших партнеров так вот здесь есть указание на то что вам важно сделать знаете, такое внимание именно на ресурсы вашего партнера у многих будет возможность жить за счет вашего партнера, за счет него, либо его ресурсов. Либо многие из вас будут располагать возможностью использовать или зарабатывать на средствах других людей. По крайней мере, к этому можно стремиться. Сюда же относятся различные инвестиции, кредиты. И, вы знаете, у вас будет достаточно ума правильно всем этим распоряжаться. В общем-то, финансовая сфера абсолютно у вас спокойна, и ничего такого, о чем бы стоило заботиться, особо переживать, я не вижу. Интересно, что большинству из вас действительно будет интересно находиться дома. Максимальное внимание вашим близким, вашей семье. И Учитывая, что Венера еще является управителем и девятого дома, то вот в том месте, где вы встретите свой День рождения, скорее всего, там вы и останетесь и в этом году. Вряд ли здесь возможны какие-то дальние переезды. Ну, для большинства, не говорю для всех, поскольку прогноз общий. И, естественно, это только лишь такая основная картина, основной фон возможных событий. Причем помогать вам еще будет звезда. Ахирт, которая будет находиться в соединении с вашим северным узлом и восьмом доме, она, как правило, дает очень хорошо поставленную устную речь, умение убеждать, очаровывать, сообразительные способности в торговле. Возможно, также поэтический дар. Важно не разбрасываться по мелочам. И вот то, что вам будет легко идти в руки, этим правильно распоряжаться не только в собственных целях, но и с пользой для своих близких. Далее, по третьему дому у вас здесь ну, короткие контакты, может быть, какие-то тренинги, короткие поездки. Здесь у вас Луна. значит, Я думаю, что это самое такое место, которое будет шатким в течение этого года, тем более, что здесь еще идет точный аспект к ретро-Марсу. В вашем девятом доме, ну, я бы сказала так, что какие-либо поездки, особенно далеко, они могут принести вам разочарование, либо что-то не состоится, могут быть связаны с сильными нервными потрясениями, ну, достаточно конфликтный и напряженный аспект, даже разрывами, то есть, все, что далеко, связанное с заграницей, оно может нести вам разочарование и, возможно, какие-то короткие передвижения по, ну, в пределах своей страны, например. Может быть, будете часто переезжать куда-то, может быть, будет очень много контактов, звонков, писем, общения. Но вот то, что касается за границей, по ретро Марсу, здесь, знаете, еще ретро это какая-то старая проблема, которая уже должна вот-вот вызреть, ее нужно решить. В этом году она еще будет немножко как-то подвисать, но я думаю, что... В следующем, скорее всего, уже будет на один выход по этой проблеме. Марс – это то, на чем застревает наша энергия. Также это могут быть взаимоотношения с кем-то из мужчин, которые идут из прошлого, которые никак еще ни к чему не приводят. И также она связана с планами, которые бы вы хотели бы реализовать где-то далеко. Но вот оно еще пока вас может немножко разочаровать, держать напряжение и пока еще не решается. Поэтому есть смысл ее просто отпустить и уделить внимание тому, что будет к вам приходить легко. Четвертый дом, значит, у вас стрельце, его управитель Юпитер. Очень интересно, Юпитер находится в вашем седьмом доме партнерства и в соединении с Азельфофагой. Значит, что нам дает эта звезда? Она дает что-то очень интересное, творческое, духовное, религиозное, медитативное. Она дает возможность осознать свое место в этой жизни. Находясь в седьмом доме, ну, я думаю, что в соединении с Юпитером она может вам принести, привести таких партнеров в вашу судьбу, которые вам помогут ну, осознать в себе нечто очень главное, очень важное. Когда вы осознаете, что вам нужно, кто вам нужен, кто вы есть в этом мире и как. Правильно для вас нужно строить взаимоотношения в партнерстве в этом году, тем более, что еще Юпитер он может указывать на знакомство с очень значимыми людьми, которые имеют определенную власть, положение, а также человек, который может оказать на вас очень сильно такое духовное влияние. Есть интересный момент от Солнца к этому Юпитеру образуется точный квадрат. Это говорит о том, что возможен некий глубокий внутренний рост по теме партнерства, но будет связан с очень, знаете, такой несерьезной борьбой. Но, знаете, здесь скорее всего идет это конкуренция между тем, чего вы хотите на самом деле, и что вам подходит. Вот как-то вот борьба собственным эго со своими амбициями, со своими желаниями. Также интересно, что у вас четвертый дом, он точно соединяется с вашим солнышком. Солнышко – это наша деятельность, наша активность в течение этого года. То есть где наше будет находиться сердце, оно будет тоже находиться в стенах своего дома, в стенах своей семьи. Видите, у вас здесь четыре планеты в четвертом доме, поэтому дела, связанные с вашей семьей, с вашими близкими, будут максимально активными. На что еще здесь стоит обратить внимание? Управитель третьего дома Плутон, он тоже находится в вашем четвертом, и при этом образует оппозицию, сходящуюся к лилит. Лилит – это искушение. Будет очень сильное желание чем-то искуситься. Так, чем тут можно искуситься? Так, десятый, четвертый. Страстное желание что-то имеет любой ценой. Но по указанию, может быть, даже связано с подавлением, с диктатом. Но по указанию, по лилит, лучше от этого отказаться. Ни к чему хорошему это не приведет. Так, пятый дом. Уран. Смотрим. Уран в вашем восьмом. Ну, это и сексуальные связи, и имеется в виду свободные. И также много трат на своих детей, на свои развлечения. При этом интересно, что здесь находится Сатурн, а Сатурн, он все приводит к какому-то, ну, какой-то стабильности. Что-то дает стабильное. То есть, в чем-то вы все-таки будете оставаться верными сами себе. Например, если у кого-то было раньше какое-то хобби, то это год, когда вы из этого хобби можете сделать профессию. Если у вас раньше там была тенденция, ну, к примеру, там часто менять партнеров, то в этом вы уже можете остановиться уже на одном-двух. И относительно детей, возможно, придет в их жизнь уже тоже какая-то стабильность, они уже определятся в чем-то и будет легче понимать куда их направлять Ну и во взаимоотношениях с ними тоже приходит стабильность хотя здесь сатурн он не делает никаких аспектов он находится в шахте а это означает что он может себя повести абсолютно непредвиденно от крайности к крайности ну как я не могу предвидеть понаблюдайте Ну я возможные варианты уже рассказала еще интересно Шестой дом. Шестой дом здоровья, работа, находится в рыбах, и его управитель Нептун тут же находится. Ну, скорее всего, все будет течь своим привычным чередом. Никаких либо супер изменений не видно, тем более, что еще здесь и Нептун имеет благоприятный аспект к Меркурию вашем четвертом Вот знаете, те, кто работает сам на себя, вообще просто шикарный год будет. И для тех, кто занимается творческой деятельностью, благотворительной деятельностью, медицина, Идет очень хорошее, сильное развитие. А также еще этот Нептун указывает на то, что у человека может быть на работе много тайн. Или для него может быть много тайн. Например, он никогда не будет точно уверен со своим положением на рабочем месте в этом году. Или тайны от сотрудников. Тем более, что все-таки угол седьмого дома здесь находится тоже в рыбах. То есть много тайн как с партнерами, так и с теми сотрудниками, теми людьми, которые вас будут окружать по работе. Если говорить по здоровью, то здесь указания на воду, вода, жидкость, ноги, стопы, ну вот что-то такое, зачем нужно смотреть, чему уделять внимание. Интересно, что Херон тоже находится в доме партнерства, а там, где Херон, он все размножает, то есть он дает, знаете, множество возможностей от партнеров. К вам будут идти люди и. В нужный момент всегда будете получать необходимую помощь в этом году. По опасным ситуациям смотрим положение Марса. Ну, тут у вас достаточно красноречиво. управитель 8 Марса, он ретроградный и находится в Девятом доме. То есть любые поездки, все, что связано с дальними дорогами, передвижениями, и в принципе за границей оно будет носить для вас отрицательный характер, какие-то потери, лишения, в общем, что-то неприятное. Но для многих это очевидно, поскольку те, кто, к примеру, проживает в Украине, то здесь нет, скажем так, сомнений, что все еще может продолжаться. Но смотрим дальше. Десятый дом. Главные цели. Соединение со звездой гейса. Сама по себе эта звезда очень благоприятная, она означает славу, почет, уважение в той области, где она находится. Также указывает на стабильное материальное положение. Еще раз указывает на то, что козероги бедствовать в этом году точно не будут. И я думаю, что это будет тот шанс, которым очень важно будет воспользоваться в этом году поскольку неизвестно, что будет в следующем. Вот, то есть обязательно отложите, запаситесь подушкой, финансовой подушкой безопасности на следующий год. Взаимоотношения с друзьями по Льву, управитель Солнца в четвертом, опять же это старые проверенные друзья, встречи в узком кругу, и даже могут быть какие-то очень интересные личности, которые могут прийти к вам уже в этом году, и которые будут... Ну, значительно, скажем так, может быть, выше вас по своему ну, уровню развития, например, может быть, по положению, может быть, в духовной сфере. Ну, и 12-й дом, что тут у нас по нему, находится, значит, в Деве, и, значит, здесь у нас тоже управитель Меркурий, тоже в вашем четвертом. Все сводится к четвертому дому семьи. Много тайн в стенах своего дома. И для тех, кто уже, например, переехал, эмигрировал куда-то, то вы продолжаете свое развитие в том месте, где вы находитесь. И, ну, в принципе, учитывая, что Меркурий имеет хорошее положение, в общем-то, я не вижу здесь никакой опасности для здоровья, там не должно быть серьезных болезней, потрясений. Поэтому я надеюсь, что этот год для вас будет удачным. И сейчас посмотрим быстренько по каждому периоду. Сейчас ближайший месяц должен быть для вас очень быть благоприятным, как для здоровья, так и для финансов ваших. Я вижу, что по работе могут быть очень хорошие высокие доходы. Может быть, даже там у кого-то и любовь будет на работе, кто-то в кого-то влюбится. Будут очень интересные взаимоотношения. Особенно для партнерства благоприятен будет период конец февраля, март. Сейчас вот я смотрю. До да, начало марта особенно будет очень интересно, когда вообще можно с кем-то и настолько сблизиться, что дело может привести к браку. Также получение каких-то доходов от партнера. Вообще для партнерства используйте период до середины мая. Очень легко все будет идти. Будут приходить люди, которые будут вам помогать. Легко будет получить финансы, кредиты, суды в марте. В начале апреля может открыться возможность что-то порешать с людьми издалека. Май благоприятен для карьеры. Уделяйте максимально времени, время ей. И июнь – это зона дружбы. Июнь, июль, и, судя по всему, август, наверное, тоже будет. Да, очень много будет дружеского общения. Энергия будет ваша направлена на что-то очень такое легкое. Я думаю, что до сентября тут никакой активности у вас особо не будет. Будет либо топтание на месте, либо закрытие чего-то старого. Так, В октябре пойдет более-менее активизация с вашей стороны. Захочется даже и как-то поучаствовать в заработке, в улучшении своего финансового положения самостоятельно. По крайней мере, многие будут уделять этому много внимания. Ноябрь – получение чего-то хорошего благодаря вашей личной харизматичности. И декабрь – Обратите внимание, что сам по себе, особенно начало декабря, начало-середина, будут достаточно конфликтными для вас. Это время, когда принимать какие-либо важные решения, может быть, вас вынудит некое внешнее давление, то есть какая-то какая появится необходимость, это будет неизбежно. В любом случае, желаю, чтобы для вас этот год был очень интересным, благоприятным, запоминающимся. Обращайтесь, пожалуйста, за личной консультацией, кто хочет знать точно, что будет касаться его в этой жизни в этом году. И подписывайтесь на канал, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, кому интересно. Ставьте лайки и до встречи в следующих прогнозах.